Всем привет, меня зовут Зайцев Алексей, сегодня я хочу рассказать об еще одной интересной машинке, которая есть в моей коллекции, и в целом многие люди э, должны может быть знать про эту машину чуть больше. Итак, э, Land Cruiser 200 э, в, э, немножечко, в необычном немножко внешнем виде, э, мы сейчас об этом тоже поговорим, э, машина 2008 года но покупая этот автомобиль я ставил себе задачу чтобы эта машина была близко к новой но при этом надежности, и крепость у нее должна быть 2008 года потому что вы сами знаете что с каждым годом машины становятся все слабее и слабее их металл все проще и проще двигателя. Все менее надежные, меньше количества тысяч километров, да, оно проезжает. И э, все заточено под то, чтобы заниматься сервисом. И э, заточено под то, чтобы э, разводить человека на деньги. На этапе обслуживания, э, ремонта, на этапе восстановления двигателя, капиталок и так далее, и так далее. Итак, э, машина 2008 года. Это родная краска. То есть э, вся краска, за исключением крыльев, капота и морды родная, потому что э, это обвесы. Давайте мы сейчас на них посмотрим. То есть если обратить внимание, э, смотрится она достаточно интересно. Да? То есть смотрится обвес достаточно интересно. И чуть-чуть э, позже я еще сделаю здесь антихром, потому что ну, не смотрится э, серебристая с черным хорошо смотрится черное с черным вот ну собственно говоря это такая хановская тема дизайн хайма. хановский понятно что полностью сделанный рестайлинг он собран достаточно неплохо потому что большинство нынешних рукожопых сборщиков вот этих вот обвесов они как правило халтурят и машины получаются хуже чем до рестайлинга Потому что до рестайлинга имеет какой-то вид нормальный 2008 года. Но потом она становится какой-то уродливой недоделкой. В этом смысле приятный авто. Что мы сделали дальше? Безусловно, докуплены диски. Хочу обратить внимание на диски. да? Можно поближе посмотреть надпись. Да? Это американские диски. Сверхлегкие. А, тоже я их подкрашивал под, специально пескостроил и подкрашивал под цвет машины Это тоже, я думаю, что попозже покрасим Значит, а, чем они интересны? Ну, во-первых, если вот эту штуку сделать единого цвета, они, а, их всего в нашей стране несколько штук Цена тоже под 250 тысяч на наши деньги Плывем дальше Логотип это... Я просто работаю с этим брендом. И, собственно говоря, работая в этой теме, можно будет себе накупить несколько машин. Если вам будет интересно, напишите мне в личку. Поехали дальше. Да? Значит, здесь стояла белая базовая, ну к этому обвесу, на мой взгляд, достаточно страшная оптика. И мы заменили ее на красную, то есть смотрится она поприятней, вот, смотрится поприятней, а, меняется, в принципе, видите, дизайн машины, а, но он такой становится более брутальный, а, обвес, вот, можем посмотреть внутрь, что там внутри, вроде я всех высадил, но сможете посмотреть, значит, машина по салону, предлагаю прогуляться по салону, Семиместное, можно садиться, использовать. Я не думаю, что здесь кто-то ездил, но мне кажется, эти места в основном для детей, да. Я хочу посмотреть, чтобы вы обратили внимание на состояние салона данной машины, в котором ничего не делалось, кроме химчистки, просто обратите внимание на состояние салона, да. То есть здесь, конечно, я могу там купить салон от Бэхи, что, может быть, и сделаю, если детки мои ушатают этот, этот салон, но мне кажется, что в ближайшее время э, делать ничего не потребуется. Э, обратите внимание, на да, телевизор, э, потолок не прокурено. Здесь я поставил в этих сиденьях. Э, в этих сиденьях э, пойдем вперед. А, значит, в этих сиденьях я поставил такой же обогрев, как спереди. Э, сделан такой же обогрев сзади. Ну, то есть дети же тоже э, имеют право попой чувствовать теплоту, да? А ведь на самом деле э, кожа в Сибири – это недостаток. Это почти всегда недостаток. Это хорошо только в какой-то межсезонье. Летом тоже это проблема. Например, там в Турции, э, когда нахожусь, летом садится на кожаное сиденье вообще не сахар. вот, э, Смотрите, понятно, что э, можно, можно, знаете, докупить этот тесловский телевизор сделать там другую панель я пока просто не вижу в этом дикого смысла просто хочу сказать что здесь оставлено все кроме ковриков полностью стоковая и добавлен обогрев задних сидений ну наверное зайдем посмотрим кап под, под капот вот звук конечно конечно мне бы хотелось поделиться с вами этим звуком но его как-то достаточно сложно слышно Тут, понятно что вентилятор работает но... Это вентилятор, звук вентилятора, да? А звук двигателя, он просто идеальный. Просто идеальный. А, просто идеальный звук двигателя. А, настолько тихий, потому что мы делали на нем капиталку. А, в этой машине, конечно, поменено было все. Вот, вот, вот, вот полностью все. А, потому что я когда ее брал, я понимал, что если ездить, то машина должна быть в состоянии как новая или лучше. Ну, понятно, что это задача из невозможных Но это я еще не научился Закрывать Значит, почему э, Задача была поменять все Во-первых, э, я люблю, если честно Такой больше максималист На машинах я не очень много катаюсь Это в основном так больше развлекуха У меня их э, 6 автомобилей сейчас И э, Понятно, что хочется, чтобы каждый был Вот Вау, да? Значит, э, хочу обратить внимание, да, капиталка двигателя, замена коробки, э, раздатки, диски, э, полностью антикор был, э, за, зашкурили, э, там пескостроили дно и сделали специальный слой защиты от соли, да, потому что машина может, может быть, будет работать у меня во дворе в Питере, ну, имеется в виду работать, я могу на ней ездить, да, может быть, кто-то там из родственников решит, я имею в виду, что на сегодня очень важно защитить свое дно от вот этой дряни, соли и реагентов, потому что это проблема для машин с регионов больших городов, потому что разъедают дно. Вот. И, по сути, Сделано абсолютно все для того, чтобы можно было себя чувствовать в машине хорошо, передвигаться. И э, в плане качества машины, юбилейный двигатель э, 4.7, он э, чугунный, еще пока чугунный. Э, он делался э, на 60-летие Тойоты. Он считается вообще не убиваемым Считается двигателем, который, э, ну как сказать... Даже мы туда, когда полезли в этот двигатель, задача была просто обновить там какие-то прокладки и так далее, и так далее. То есть э, нет, нет задачи э, вот что-то ремонтировать, там какие-то поршни, не было никаких проблем. Просто задача все сделать, ну, обновленным э, все, все виды деталей, да. Значит, по машине. Но... Если мы возьмем следующие э, двигателя, то есть очень часто мы видим алюминиевые движки, они быстрее э, имеют меньше моторесурс. То есть эти могут миллионы кататься, да, то есть э, и легко ремонтируется. То есть алюминиевые э, – это гораздо, ну, совсем другая история, попроще, да, то есть легче нагревается она, допустим, да, но э, имеешь, имеет хуже моторесурс, поэтому в этом смысле. Этот двигатель более надежный, более долгоживучий, чем его а, какие-то собратья. Да? Вот. Если хотите, можем немножко прокатиться. Во-первых, наш оператор со согреется, потому что я на него смотрю, он уже побелел. Вот. Я, тоже, я тоже скоро побелею. Предлагаю прокатиться. Посмотрим на движение Конечно, по хмырям, по этим, по ямам, по колдобинам ездить не будем По одной простой причине Потому что обвес вот. А вторая причина Я просто ну, не лесник, простите, зарабатываю на другом Поэтому поехали Езда на этой машине сильно отличается Вот у меня есть одна из машин Это гибридный Lexus Есть Toyota Supra Pradik Этот Pradik уже не мой. Королла, значит, э, ну, то есть есть еще э, бизнес класса машины, но смысл в том, что на этой машине она больше напоминает такой танк, да, то есть когда в машину садишься, послушайте звук, я не знаю, как это услышать вам, То есть Звук очень приятный, он просто нереально приятный, то есть такой прям грузный, вот ничего лишнего, то есть не просто он а, идет, знаете, такой а, выпендриться да, вот именно порычать, а это машина, которая делалась для того, чтобы ездить по очень плохим дорогам и очень долго. Ну, например, на Алтае много таких дорог, я думаю, что ни для кого не секрет, есть и плохие дороги где-нибудь еще, но, допустим, люди, которые катаются на экскурсиях, возят людей, да... Они, и те, кто имеет свои моральники. Вот, чтобы дешево ездить э, на экскурсиях, люди ездят на УАЗе, как ГАЗ-66, ну, потому что там дешевое обслуживание, и э, ну, туристы это постоянно меняющиеся, да? А сами, э, те, кто владеют базами, те, кто владеют моральниками, то есть они ездят только на машине э, именно либо сотка, либо двухсотка. Вот, человек думает, что я э, хочу... Отъеду да. То есть смотрите, ну, банальный пример, то есть если машина была по качеству, ну как, например, там Гелики, есть еще другие классные машины, забираются они под гору, там несколько часов ехать по, по очень плохой дороге, на обратном пути они приехали, и нужно полностью менять подвеску то есть подвески на геликах на пневмах вот эти различные, то есть оно обходится просто колоссальных денег и дешевле слетать на вертолете э, куда-то к горе, к каким-то уникальным местам чем на своей машине понтануться вот на крузаке этого не случается то есть машина рассчитана на то, чтобы ездить ездить, ездить и ездить поэтому их любят эти машины да, те, кто ценит да. понятно, что, к сожалению, я не могу э, скажем так доказывать и это ездя по бездорожью долго потому что я не живу в этом регионе но сибирский суровый климат и плохие дороги доказывают ну, максимальную брутальность этой машины ее стабильность э, в плане завода зимой кстати понятно что качество <coughs> дизеля да, у нас э, иногда страдает в регионах бензин всегда заводится и в минус 46 и в минус там, ну, вот, э, погоду, которую я встречал то есть машина заводится вообще э, легко проблем абсолютно никаких у дизелей есть, ну, преимущество в плане того, что они экономичнее, в том, в том, что налог дешевле. Но если мы говорим не об экономии, да, а если мы говорим о безопасности, о том, что машина заведется в любую, в том числе и совсем плохую погоду, то, наверное, вот этот крузак будет интересней. Вот. Единственный недостаток, который я считаю, что все-таки он есть, для современного человека это нужно машину прогреть все хотят мобильно вставил ключ и сразу поехал вот с крузаком так лучше не делать потому что чугунные двигатели все, все двигатели, которые, которые чугунные им нужно э -э, время для того, чтобы нагреться смотрите, э -э, поршень и, из одного металла а двигатель из другого металла и у них скорость нагрева разная и поэтому нужно, чтобы он походил нагрел двигатель до э -э, нужной температуры и тогда уже не торопясь можно ехать даже минус 46. Именно вот сейчас мы едем с медленной скоростью. Можно там 20-30. Именно чтобы разогреть подвеску. Потому что подвеска тоже работает на сотке. Ну, на, на, на температуре 100 градусов. А, должны нагреться стойки и так далее. Вот это все коробка должна нагреться, потому что ей нужно там, да, и поэтому первое время нужно ехать медленно. Поэтому это забота о том, чтобы машина ходила у вас, ходила столько, сколько вообще э, вас переходило. То есть на самом деле такие машины существуют, да, и наша задача кайфануть от того, чтобы пользоваться машиной не только красивой, современной там, понятно, что сюда можно запихнуть бэховский салон, это будет стоить там, меньше миллиона и будет вау, супер э, дизайнерская внутри машина, там, с перфорацией кожи, там, с э, вентиляцией э, совершенно других цветов, все можно сделать по-другому, просто пока не нужно да? вот я не вижу в этом пока актуальности, да? но что хочется отметить, что нынешнее э, поколение машин, оно как бы обмельчало, оно перестает быть э, на, на долг, надолго, оно перестает быть такими крепкими, брутальными, заводящимися в любую погоду, э, машинами, которые могут эвакуировать сами, а не, не которые нужно эвакуировать, да? машина, которая даже при наличии ошибок доедет еще свою тысячу километров да потому что очень часто э, из-за мелочей современные машины реально э, глючат ну не будем э, при, пример все детали приводить но вот я считаю что 200 ка это но ну, один из эталонов э, тех машин и для тех людей кто э, хотел бы иметь брутальную машину на много лет вперед и вот сделав вот вы слушаете сейчас допустим вот я слышу этот звук двигателя сделав вот эту машину по-человечески, вот разобрав на каждый винтик все детали, и пони начинаешь понимать, насколько она добротно сделана, вот я надеюсь, что вам мое видео понравилось, зашло, буду рад делиться с вами какими-то еще полезняшками, что хотел бы сказать, что есть две самые крепкие и брутальные машины, это Сотка и двухсотка. Вот этот вариант, он уже более комфортабельный, более красивый. И с ним можно с точки зрения дизайна что-то творить. Поэтому, если, мужчины, вы присматриваете себе автомобиль, то я бы обратил внимание именно на эту модель. Именно этого года, потому что это та машина, с которой вы не захотите слезать, скорее всего, ни на что. С вами был Зайцев Алексей. Всем пока. До встречи.